Всем привет, ребят! С вами Дядя Ваня. Представляю вашему вниманию очередной челлендж на пистолет пулемет УЗИ. Ну а прежде чем начинать, хочу рассказать вам о канале молодого бойца под названием Неру Интикатки. На канале можно посмотреть видосы на такие игры, как World of Tanks Blitz, а также всеми нами любимую PUBG Mobile. Рекомендую вам, да просто советую сделать точно так же, как и я. И сегодня мы будем с вами выполнять челлендж, челлендж, челлендж, да. Челлендж это будет на УЗИ, я надеюсь, что у нас это дело получится. Получится найти, сразу же взять в руки и просто размотать все, что можно увидеть. Вот. А тем временем расскажи, как у, тебе, у тебя дела, что новенького, смотрел ли ты мои новенькие видосики, которые для тебя пилил, или, быть может, ты вообще ждешь чисто тут ради стримов-то на моем канале. Вот, потому что, потому что мне что надо понимать, чего да как и куда стремиться, стоит ли мне здесь свои ягодички напрягать, вот, вот эти все видео пилить, там прыгнуть куда-то, откуда-то прибежать с чем-то, какое-то местечко подзанять, в общем, надо знать мне, вот. Так что побольше лайков прожимайте под этим видосом, если вам нравится такая рубрика, челленджи эти, челленджи на оружие, в общем, если вам это нравится, то жмите лайки, не нравится, жмите лайки, все будет в лайке, так, ну что, как всегда вам говорю о правилах, первое правило это хорошая маскировка, потемнее костюмец какой-нибудь, потемнее, потому что санук он зеленый, Травянистый, прятаться приходится везде. И кто его знает, куда тебя вообще занесет на этой остановке. Вот. Далее потом выбираешь место, куда ты будешь прыгать. Выбирай местечко такое, более-менее среднечковое. И не опасное, и не сильно людное. Как бы. Среднечковое. Я такие называю среднечковое. То есть среднеочковое. Если ты очкуешь, то среднеочковое выбирай. Я допустим прыгну где-то вот в эти места Буду надеяться что Узичек мы там подберем И в общем дело свое Воплотим Хотя бы топ 10 Топ 10 Надо бы нам взять Максимально постараемся сейчас. Главное чтобы с Узиком Не, под... не подкачала нас игра Вот Если все будет так как мы с тобой запланируем то все будет чикин Пукс. и так с местом мы определились костюм у нас какой-никакой есть приступаем в принципе к выполнению задания своего да Че, летим че ты не летишь ты на окажешькин. летей давай подруга выпендриваешься тут Угу. На боткемпчик, пацаны На боткемпчик, да, ну чё Я мимо полетел, давайте Удачи вам там Всех благ, всего самого наилучшего От дяди Ваня, в общем угу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Если вы до сих пор этого не сделали А также нажимайте на колокольчик, если хотите Поучаствовать В игрищах Из дяди Вани на стриме О, писю Ай, ты ж писюн Ладно Нам тут всем места хватит, чё? Мы вот сюда Ты туда и ты туда Два перчика есть Сюда никто не летит, не? Нет Ну что, давай С первой же Попыточки Прям в дверь войдя УЗИшку Ни хрена. Говорит, игра ни хрена тебе, Ваня. М24. Да когда такое было? А? Мы просто здесь сейчас с тобой в масле. Без масла. Может быть, такой видос получится. То чувство, когда ты решил снять. то Челлендж на... Узика выполнил челлендж на сковороду. <смех> По судьбе злодейской. Так, ну короче. Прокидал у нас на Узика игрулька. Это уже как-то не очень есть весело. Немножечко расписючен я этим делом. Главное духом не падать. Думаю у нас все впереди. Как ни крути, мы еще живем Еще дышим Двигаемся Курсы выживальщика мы уже прошли Давным-давно Да? И нам ничего И нам ничего не ни почем вообще Да иди ты Итак, далее Вот, после того, как мы Выбрали свое место Дислокация После того, как мы определились, куда мы прилетим, да, мы с тобой должны максимально забустаться. Налутаться, забустаться. У нас должно быть много всех медикаментов, которые только в игре существуют. И аптечки, и, буст и энергетики, и таблетосы. И если даже шерево будет, то мы и ширку забираем. Мы все берем, все метем. Вот, мы, в общем. Стараемся выживать. А еще бы нам найти УЗИ. Вообще было бы неплохо. Ну, было бы вообще как неплохо. Было бы, кстати, прямо вот сейчас найти УЗИ. Да. На УЗИ тут у нас как-то не густо. Вообще чем. Ну, ты тем временем, пока я тут бегу, не забывай нажать на лайк. Подписочку, если не подписан. И тогда дядя Ваня тебе скажет отдельнейшее спасибо. На стриме, скажет тебе спасибо Ты просто Крут, ты молодец Вот она, наша Пушечка Наконец-таки Роднулечка наш. Сейчас мы тут посмотрим, что нам Игра накидала то Всего лишь Ничего патронов Как-то мало даже Надо теперь искать Патрики вот. И аптечки. Не забывайте про аптечки. Наркотики, бинты, кстати. Вот про бинты мы с тобой. Речь это. И не забахали. Речь в бинтах тоже важная. Без бинта не вытянешь рыбку из прыгал. Вот. Это еще тут присобачилось. Подружка наша. Так, ну чё, теперь нам надо в обраточку, да? Черепать. Будем смотреть, что там у нас по зоне. М -м -м. Надо подумать. Короче, ладно. Надо челкнуть на руины, я думаю. О. Тем более, там есть махач. Махачкала. Просто одним глазком я это делать люблю. Посмотреть. Движение не видно как -то. Не вижу движухи. Движение. Стрельбанина была, а. Движения нету. Ну, девяточки-то надо. Где ее брать только? Сидят там крыски, вы прикиньте, вот сидят, ждут себе. Забегло, забегло пацана, чтобы намотать ему. чтобы развалить его, короче. Мы будем надеяться, нас попочку сейчас не передавит. Какой-нибудь армен. Сейчас бы глушилка на УЗИК не помешала вообще. Да и девяточек побольше бы надо. Угу, mm -hmm. так. На девятке нас кидает игрулечка, чё. Зато измельчилка. Где ж этот пацанчик-то? Ну что, убежал. Да ну что ж такое-то, а? Что ж ты будешь делать с этой игрой? Всячески противоречит мне. Не поддается никаким образом. Не хочется, чтобы мы с тобой максимально залутались. Так, ну жопу смотреть надо. Жопа это святой, потому что... О, пролагивает. Привет. Итак. Всегда будьте бдительны к таким моментам, как лак игры. Если вы заметили какой-то малейший фриз, вот, это значит сигнал вам. Это сигнал о том, что сейчас где-то челечек прогрузился. И вам надо быть осторожным. Вот, чтобы вас не поймал кто-то, используйте все знания, какие только есть. Поэтому записывай. Записывай, если до сих пор не записал. Вот. Записывай, если не записал. Кстати, тут кто-то, а мать, мать мою... Блин, мои все... А, нет. Или я их забрал. Короче, не мать мою, а мои девяточки. Я тыкал тут малеха просто. Девяточки были, или не были. Но это мы потом с тобой поймем, короче, по итогу. В принципе, они у нас уже есть. Но хочется больше. Этого мало для того, чтобы... Двигаться куда-то. Далее. Так, ну мы не, ос не особо далеко от зоны. Можно уже идти в нее. Выходить в зону. И быть бдительнее. Быть уже бдительным, потому что 19 человечков-то у нас. За бортом. За бортишкой, братишка. Где ты тут у нас? На руинах вафил, бегал. Пулял. И нам уж очень не хотелось бы. Ой, водичка. Здесь просто-напросто так... Отвалиться с тобой. Все еще там. Так, ну здесь, видимо, были мы. Мы здесь с тобой уже были. Мед с пивом пили. И все это дело, в общем, уже проходили теперь нам надо двигаться, все время двигаться в зону, какую. было бы неплохо у того пацана, конечно, еще пой поймать, который тут все пуляет, да пуляет, пуляет, да пуляет, не угомониться никак и сказать ему уже Стоп! Хватит, друг мой, хватит! Бо по ушам режет-то. Главное со спины. Чтобы не было сюрприза. Бустики, аптечки, бинтики. Все мы забираем, все мы используем. Постоянно. Это нам и хлеб, и соль, и вода. Это все. Все нам необходимо. Вот сейчас лагануло. Надо чуть повнимательнее побыть. И понять. Почему так произошло. Где наш... Выхухоль Засел И зачем? Чего он ждет от нас? Что ты хочешь от меня, братишка? Скажи по-братски, Ольга Оп, это мы забираем же все забрали нет пойдем через зону ладно выйти мы-то выйти выйти мы-то выйдем сдохнуть от зоны не должны она вот уже под заканчивается я надеюсь зоночка. Мы с ней дружим, в принципе, неплохо так Общаемся, иногда созваниваемся По вайберу списываемся Я с ней договариваюсь Говорю, ты сегодня там давай не шали Мне тут как бы топчик надо Ты мне не мешай Ну и она ко мне как бы в этом плане Солидарненько, солидарненько Так Может и надо, конечно, попить крошки, помотать нервы. Но зачастую помогает. Так, вон там перец бежал. Далеко. Далеко-далеко. Перчик наш бежит. Заметил ли малец? Очень это дело интересно. тут? Где-то тут уже совсем близко наш с тобой друг. Пипихкается. Вот Где-то там еще кто-то был, кстати. Кто-то по нему очень больно делал. Кто-то делал больно дядя. Но не дядя Ваня. А дядя Ваня может еще быть больно. Оп. Педичек. Педичек есть. Косой, конечно, педичек, но есть. Да, так, ну, что нам делать-то? Остается. Смотреть. Вон она на горочке. Педичек. Смотрите, я вам покажу просто так вот. Где ты делась? Упал, что ли? Чем меня приглючило? Не могло приглючить. Ну ладно. Короче, там у нас есть педик. Вот. Сейчас работал он. Работал. Его выстрел я слышал. Ты мой друг как никто другой, обязан нажать лайк сейчас под этим видео. И просто-напросто еще и на колокольчик. Потому что мы здесь с тобой, друг, не зря, не зря мы здесь сейчас все это дело замутили. Все эти челленджи. Обязательно напиши в комменте, как тебе эта тематика вообще, челленджи, что это такое, понимаешь ли ты и стоит ли вообще их выполнять. Твое отношение к этому всему делу. Вон он, пацик, вон он. Вот так вот. Один еще отошел. Итак, нас осталось уже трое. Четверо, точнее, четверо. Четверо мартышечек осталось у нас в живых. Совсем какое-то энное количество. И даже, друг мой, если мы не возьмем сейчас с тобой топ, то как минимум. Я думаю, это челлендж лайков стоит. Да, мы понимаем, что наши. Вон они, перчики. Вон они, перчики наши бегают. Эх, просадили пацана пацанчик там наверное, обосрался просто с ног до головы. А не выполнить мы можем по одной причине с тобой, друг. Это... Конец патронов. Конец, мать его, патронов. Сосо, отвинтись, эту челлендж выполняю педик. Давай, педик. Пулик-то мало, братиш. <Слышко> Ах ты ж, с Ну ладно, ребятушки, ну ладно. Я, я как минимум думаю, что. Фух, сейчас мы с вами, сейчас мы с вами нормально показали, что такое узик, узичка, роднолечка. На какой дистанции я зажимал, я думаю, вы видели. И что это чудо творило без прицела, это просто нечто, нечто. Обязательно прожимайте лайки, подписывайтесь на канал, ребят, ибо же не зря я здесь перед вами вот эти все видеоролички нарезаю. С вами был дядя Ваня. Не забывай подписаться, прожать колокольчик. До скорой встречи. Пока, пока, пока.